Теперь давайте рассмотрим терминал для торговли Quick. Начнем с его преимуществ. Ну, самое важное то, что это очень распространенный терминал и есть практически у всех брокеров. Соответственно, вы переходя от одного брокера к другому, а такое часто происходит и часто имеют счета у нескольких брокеров, вам очень удобно ничего не перенастраивать, берете с одного терминала на другой переходите. Все больше и больше брокеров, параллельно даже со своими терминалами, предоставляет терминал Quick. Это правильно, потому что это хороший, надежный терминал и под него много различных программ, в частности и у нас. С данным терминалом имеет смысл работать и, по крайней мере, посмотреть, попробовать, если вам понравится, будете с ним работать дальше. Какие у него есть недостатки? Но это недостатки общие, они не только связаны с квиком, то же самое будет у вас на мета трейдере пятом, даже больше. Он подвисает на каких-то движухах, на открытие рынка. То есть если вы хотите в 10.00, когда рынок открывается, зайти гарантированно в сделку, не факт, что у вас это получится. Зависит от вашего конкретно брокера, но в большинстве случаев все равно все брокера, если резкий будет хороший гэп, вас повиснут на 10, а то и на 30 секунд. Это нормально, с этим придется смириться и никуда от этого не денешься. Ну в отличие от MetaTrader 5, терминал Quick немного более сложен в настройках. Не так все очевидно. В MT5 все гораздо проще. Мы сейчас откроем терминал Quick. Сегодня демо-версию используем. И настроим основное меню. Графики. Быстрый стакан. Но быстрый стакан будет еще отдельное видео посвящено. Отдельный урок. Потому что быстрый стакан это будет наш основной инструмент. При помощи которого будем проводить торговлю. Посмотрим лимитки отложной заявки. Сделки. И учет денежных средств. Вот это одно из таких сложных сложностей в квике. Там не так все очевидно, как в МТ5. Но зато вы в одном терминале можете торговать как в фондовой секции, так в срочной секции, так и бирже Санкт-Петербург. То есть для всех основных площадок, которых можно заниматься скальпингом, вы сможете этот терминал использовать. Не забывайте всегда... Сохранять ваши настройки, чтобы они у вас в случае, если что-то пропадет, или будете обновлять терминал, чтобы их перезагрузить заново. И посмотрим, что такое якорь. Темная и светлая тема, для себя сами решайте, я использую светлую. Но для других, для терминала MT5, MetaTrader5, я использую наоборот темную тему. Мне так удобнее. Давайте открываем Quick и пытаемся настроить. Ну давайте вот я сейчас стакан наставлю, поскольку мы стакан в этом уроке не будем его настраивать. Вот у нас быстрый стакан есть. График я уберу. Текущие торги все уберу. Все таблицы прям удалю. Начнем. Давайте прям вот с нуля. Вот пустой у нас. Э, пустой терминал. С чего начинаем? Создаем окно текущей торги. Вот она текущие торги. У меня версия 8.9. В принципе эта версия актуальная. Э, у людей проблемы там возникают с более поздними версиями. Я всегда всем говорю. Не торопитесь переходить на последнюю версию. Здесь вам доступных инструментах нужно выбрать мы давайте фьючерсы выведем фьючерсы возьмем фьючерс на что у нас индекс РТС РИХ один он добавляем и давайте какую-нибудь акцию вот э, возьмем акции и возьмем Сбербанк так у нас где-то они в конце Во, вот акция Сбербанка добавим ее тоже ну нужно какие-то заголовки вывести давайте возьмем код инструмента Код инструмента, код класса. И давайте цену. Цена последней сделки. Наконец-то латинские буквы стал квик воспринимать. Это приятно. То есть поиск можно забивать с неправильной раскладкой. И давайте гарантийное обеспечение еще добавим. Ну, в данном случае покупатель-продавец продав, для нас не принципиально, потому что мы не опционами торгуем. Вот текущие торги. Вообще, это основная таблица, из которой можно получать информацию об инструментах, то есть правой клавишей мыши по таблице редактировать и вы можете доступных параметров может быть здесь вот огромное количество можете поэкспериментировать разные повыводить Вот из нее нужно, можно строить стакан. Вот, например, я фьючерс на индекс RTS. Левой клавишей мыши два раза кликаю или Сбербанк клику, появляется стакан. Вот он такого некрасивого вида. В следующем уроке мы будем настраивать, чтобы он был быстрый и был вот такого вида, как мы видим справа. Сейчас мы выведем графика. график на фьючерс, на индекс РТС. Правой клавишей мыши. График цены объема. Вот появляется наш график. Вид графика. Это вы все можете настроить. По умолчанию появляется график и объем. Объем это идет как индикатор. Индикатор нам объема пригодится. Будем использовать его в торговле. Правой клавишей мыши по графику. Редактировать. Обратите внимание, контекстное меню, вот начиная с каких-то версий квика, они меняются. То есть, если вы кликните, давайте добавим какой-то, вот сейчас индикатор, объем есть, давайте еще скользящую среднюю добавим, пусть она у нас будет. Moving Average. Параметр, да, возьмем, например, 15-ю, экспоненциальную, и сделаем ее там потолще, чтобы у меня покрасивее выглядело. Вот, пусть у нас будет на графике скользящий средний. Здесь я кликаю, у меня одно контекстное меню. Если я кликаю по стакану, другое контекстное меню. А вот этой таблице, другое контекстное меню. То есть контекстное меню может при активных таблицах различаться. Не забывайте на графике настроить, опять же, редактировать. Здесь на вкладке выбираете цену и на вкладке дополнительно проставьте галочки, чтобы у вас были видны заявки. Я люблю вот таким цветом. Лимитированные заявки обозначать. Стоп-заявки у меня всегда красные. Почему-то по умолчанию цвет покупки красный. Мне вообще я в шоке. Цвет продажи, соответственно, будет у нас красным. Все. Окей. ну Сделок у нас нету Но если мы сделку совершим. Быстрый стакан. Вот я совершаю сделку. Вижу это на графике. Вижу лимитки на графике. Если буду выводить стопы, будут стопы видны на графике. И будут вот так у меня совершаться, соответственно, сделки. Такое понятие, как якорь. Если я нажимаю вот здесь вот якорь, то я могу теперь выделить нужный инструмент. Вот у меня и график, и стакан настроен на фьючерс, на индекс РТС. Я здесь выделяю Сбербанк. И здесь вот появляется такое связать через якорь. Связываю, и у меня появляется здесь другой инструмент. Переключаюсь в текущих торгах на фьючерс RTS и у меня возвращаются старые стаканы. Отключаю якорь и у меня здесь пропадают такие клавиши, через которые я могу связать инструменты из таблиц текущей торги и остальные таблицы. График в частности и э, стакан. Все, вот так вот это работает. По поводу тем быстрых и темных. Вот Давайте меню система. Здесь есть такая вкладочка настройки Здесь вот основные настройки, и здесь можно найти а, темную и светлую тему. По-моему, потребуется перезагрузиться, чтобы ее применить. Но если вам нравится использовать темную тему, тогда и настраивайте как бы сразу стакан. Ну, у вас достаточно все а, корректно переотобразится. То есть, если вы настроили в светлой теме, поменяете, у вас будет все, а, как правило, адекватно. Но я не пользуюсь темной, я использую а, стандартную тему. Здесь очень много настроек. Здесь, вот, в частности, ключи вы будете настраивать через шифрование. Но установка и настройка терминала я вам рекомендую сделать при помощи видеоинструкций, которые дает ваш брокер. У брокеров может чуть-чуть отличаться. Постоянно настройка меняется. Что могу посоветовать? Используйте терминал Quick с ключами. Это позволит вам отключить двухфакторную аутентификацию. То есть дополнительный смс-пароль на телефон. Я не люблю это. Я люблю настраивать робота автозапуска вот у нас здесь он есть сервисы ло скрипту скрипты и здесь стоит робот для автозапуска автоматически вот логина пароля с ним работать удобно он сделочка кстати у нас закрылась и я этого робота использую всем рекомендую он бесплатно и в литературе есть тоже на него ссылка где должна быть ссылка где его можно скачать настроить какие таблицы еще могут вам потребоваться давайте стакан сюда сдвинем вот у нас есть график. Текущие торги, важная таблица. Есть еще вот здесь вот создать окно, такие как заявка. Здесь, кстати, можно настроить меню. Вот это меню можно дополнительно добавить разделитель и добавить таблицы, которые вам нужны. Вот это вот такое здесь создать окно. Настраиваем меню здесь может быть. Ну, я обычно настраиваю один раз квик и уже этим не пользуюсь. Таблица заявок. То есть это заявки, которые отправлены на биржу, они могут быть сняты или исполнены. Вы там видите, вот сейчас активных заявок нет. Если я... Сейчас, к сожалению, у нас время неудачное, 15.45, и здесь на демо-версии клиринг происходит. На боевой версии в это время все работает корректно. Но настройки нам это не помешает сделать. Здесь номера заявок, обратите внимание, номер стал очень длинный. И это, кстати, не позволяет использовать 32-битную систему. То есть восьмая версия квика не будет работать на 32-битной системе. Создать окно потребуется таблица стоп-заявок. То же самое здесь вот пока ничего нет. Мы ни одной стоп-заявки не выставляли. И создать окно потребуется таблица сделок. Вот таблица сделок мы видим, что у нас прошло две сделки. Точнее, один трейд и две сделки. Сначала мы выставили заявку на куплю. Купили один контракт, точнее не выставили, а купили и потом продали его. То есть еще раз схема, выставляете стоп-заявку, она лежит, терминал-квик, на сервере брокера. Определенные параметры сработали стоп-заявки, выставляется заявка на биржу. Если эта заявка срабатывает, у вас происходит сделка. То есть вот такая ä, цепочка. И сделка, это уже все, отменить сделку нельзя. Если заявку можно снять, стоп заявку можно тоже снять отменить то сделку отменить нельзя все вы ее совершили и можно только если вы открыли позицию можно позицию закрыть пока сделка не прошла у вас позиция не открыта пока не исполнилось либо ваша заявка либо стоп заявка вот такая а, цепочка вы должны это понимать что заявка и сделка совершенно разные вещи нельзя купить и одновременно продать один и тот же инструмент на форекс такое возможно на реальной биржевой торговле, здесь, на московской бирже, это невозможно. То есть вы если купили, чтобы вам продать эту же, этот же инструмент, вам необходимо, соответственно, сначала закрыть позицию. То есть переворот позиции из лонга в шорт, это тоже технически это закрытие позиции и открытие противоположных. Вот это вы должны понимать. Теперь по поводу учета средств. Создать окно. Вот все типы окон. Всплывает вот такое здесь меню. Здесь все э, таблицы, которые возможны. Я большинство даже не знаю, для чего они нужны. Некоторые вам никогда не пригод... мне никогда не, не нужны были и никогда не пригодятся. Основные это, значит, э, смотрим сначала фьючерсы. Здесь две позиции основные. ограничения по клиентским счетам. И вторая тоже создать окно все типы окон. Позиции по клиентским счетам. Смотрим эти таблицы. Здесь поля много лишних. Вы потом ненужные уберете. По сути, здесь нужно оставить только номер счета, код инструмента или краткое название, как вам удобней. Ну, можно дата погашения и текущая чистая позиция. То есть входящая, короткая, длинная, совершенно... Вот. Текущая чистая позиция. Вот мы видим, что сейчас у нас текущая чистая позиция. Вот по каким-то, кстати, инструментам у нас открыта позиция. А по... Фьючерс на индекс РТС, она закрыта. Текущая позиция 0. И ограничение по клиентским счетам – это ваши деньги. Вот ваши денежные средства. Вот вот это вот ваши средства, которые у вас на счету. Здесь отдельно можно смотреть вариационную маржу, накопленный доход. Сейчас клиринг, когда закончится, мы все это посмотрим. Здесь появится... Ну, обновленная информация. Во время клиринга, то есть это некий перерыв, вот на основной секции, рынок срочной секции Фордс, значит на фьючерсах, если вы торгуете с 2 до 205 днем и вечером там, 17, с 18.45 до 19 часов перерыв. Так торговля идет с 10 до 23.50. В клиринг может быть в этих таблицах всякие некорректные информация отображаться, сделки там, заявки, стоп заявки могут пропасть, появиться. То есть в клиринг ничего не надо, не нужно торговать. Подождите, пока откроется биржевой рынок. Но в клиринг можно снимать там заявки и стоп заявки. То есть если бы у нас сейчас была заявка, мы могли бы ее в клиринг снять. По опыту терминал Квик не всегда корректно все отображает во время клиринга. Поэтому дождитесь начала торгов. Это вот две таблицы, которые нужны для торговли на срочной секции Форц. Теперь торговли, если мы ведем на фондовой секции давайте все типы, типы окон, но в основном мы будем фондовую рассматривать и фьючерсы, самое интересное можно также биржа, Санкт-Петербургская биржа ну там все в долларах но очень все похоже она тоже похожа на фондовую секцию здесь я использую клиентский портфель и давайте сейчас попробуем две выделить и позиции по инструментам две не получается. Открыть, создать окно все типы окон, считая позиции, позиции по инструментам. То здесь открытые позиции по инструментам вы видите в таблице позиции по инструментам. Здесь позиции, которые на фондовой секции открыты. А клиентский портфель вы здесь видите соответственно ваши деньги, учет ваших денег. Смотрите, вот здесь у нас есть входящие активы здесь есть соответственно фондовая секция и еще здесь у меня валютная секция здесь вам рекомендую смотреть табличку текущие средства вот текущие средства все остальное лишнее можно убрать по умолчанию вот здесь выводится куча всего лишнего ну давайте ее прям сразу подредактируем давайте все очистим код клиента добавим давайте не тип клиента срок расчетов добавим что еще можно здесь добавить? Текущее средства. Ну, посмотрите, какие вам еще потребуются. Вариационная маржа. Ну, в основном здесь я смотрю текущее средства, то есть сколько средств на счету. Вот, по сути, вот это вот самая основная информация, сколько у вас денег. Текущие позиции тоже здесь нужно смотреть текущий остаток. Текущий остаток. И здесь, смотрите, срок расчетов, он может быть разный. Вот здесь на демо-версии только Т0, а на реальной секции это может быть и Т1, например, некоторые облигации с расчетом Т1, рассчитываются и, значит, со счетом Т2. Покупая, например, если у вас расчет Т2, тоже есть отдельное видео на эту тему, можете посмотреть в литературе, то, соответственно, вы должны понимать, что у вас позиция сегодня еще со счетом Т0, то есть сегодня она пока не присутствует, она появится у вас реально бумага через два дня и нужно смотреть срок расчета через два дня, иначе у вас вы увидите некорректную позицию. То есть, позиция сразу по бумаге не открывается. По фьючерсу открывается, а бумаги, бумага поступает на ваш счет только через два дня. Так, все вот с этими таблицами все понятно. Необходимые вывели. Стакан рассмотрим в следующем уроке. То есть, по разным таблицам учет на различных секциях. Вот в этом как бы сложность, что в терминале МТ-5, ну, поэтому, может быть, он и открыт. Открывается для разных секций. Учет в разных таблицах. Бывает еще единые счета, возможно у вас единый счет, но уже тогда конкретно уточняете у брокера, там счет может быть по-разному вестись, у вас вроде как единая денежная позиция, но при этом вы сделки совершаете на разных все равно секциях. У вас там может быть единый счет, с этого счета вы можете одновременно, не переводя денег с одной секции на другую, совершать сделки на разных площадках может быть с одной стороны удобно мне это вообще никак не подходит потому что с едиными счетами невозможно пользоваться опционами а опционами я время от времени использую и по ним сделки открываем то есть вот а самые основные таблицы не забывайте обязательно когда все сделали система нас За... сохранить настройки файл и соответственно сохраняйте но ну, можете сохранить там в папку где находится у вас quick расширение у файл настроек vnd и потом этот фото в потом этот файл находите. Когда вам нужно настройки загрузить заново. Система загрузить настройки из файла. И, соответственно, также а, загружаете этот файл. Я рекомендую сделать несколько настроек, например, для а, срочного рынка, там, для фондовой секции, там, возможно, для торговли облигациями. Можно по разные таблицы вывести, а, различные графики. Ну, графики вы можете перестраивать, как я показал, при помощи якоря. Но несколько настроек обязательно резервных э, имейте. На случай, если у вас что-то испортится, тогда вы сможете все это заново не перенастраивать, а просто взять и, соответственно, загрузить готовые настройки. По поводу работы технического анализа на графике. Здесь вот основные есть линии тренда. Можно все это можно наносить. Правой клавишей мыши редактировать можно менять и толщину. Можно менять и цвет этих линий, можно их корректировать, переносить. Горизонтальные линии можно наносить, а там различные уровни Fibonacci можно натягивать, и я этим не пользуюсь. Пользуюсь я уровнем поддержки, сопротивления, уровень тренда. Ну и поддержка, сопротивление, соответственно, зона поддержка, зона сопротивления. Поподробнее будем когда торговать, мы поговорим про все эти стратегии, как это все использовать. Это уже в отдельных уроках будет в следующих главах. То есть их анализ может применять таймфрейм. Здесь вот часть можно через меню, часть можно смотреть и менять таймфрейм непосредственно вот здесь с график. Также можно правой клавишей мыши редактировать. И здесь можно так это изменение. Можно через меню действия и здесь вот Скорее всего интервал. Вот интервал можно здесь поменять на 2 минуты. Можно поменять, но мне удобнее всегда. Вот здесь чисто верхнее меню. Вот здесь есть такая еще клавиша. Перемещением перемещение мышью. Вы ее либо включаете отключаете. И тогда ваши заявки, сделки. Можно переносить или нет. Можно торговать с графика. Я рекомендую с графика не торговать. Потому что когда вы торгуете с графика. Вы не можете стопы и и профиты, например переносить. Когда вы не торгуете с графика, то можно эти линии двигать. Я рекомендую именно а, видеть ваши сделки, переносить их, возможность иметь по графику, а торговать через стакан. С моей точки зрения это намного удобнее, быстрее и эффективнее. Ну, вот у нас торговля возобновилась. И давайте сейчас посмотрим, как выставить заявки, лимитки и какие они существуют типы. Лимитируем заявки через стакан. Вот сейчас мы на Сбербанк настроились. Давайте на акциях попробуем выставить. Выставляем количество. Как настроить быстрый стакан в отдельном э, уроке мы рассмотрим. Здесь, вот в этом поле, кликаем «Заявка на продажу». Кликаем здесь «Заявка на покупку». Вот она появилась в стакане, ее можно двигать. Соответственно, она передвигается в стакане. Ее можно здесь снять, увести за график. Вот так вот видите, крестик появляется. Заявка исчезает. Можно через быстрый стакан правой клавишей мыши, и она тоже исчезает. Стоп заявки. Ну, я делаю через стакан. Кликаю на стакан, нажимаю F6, и появляется окно для настройки. Типы здесь следующие. Здесь есть со связанной заявкой. Ну, подробнее это можно бесплатно в видеоуроке посмотреть. Мы здесь будем вот стоп лимит выставить. Стоп лимит используется. take profit используется. Есть дополнительные, есть поля. И используется Связана заявка take limit и stop profit. То есть, когда и стоп, и профит у вас задается, но она задается, и нужно ее выставлять только когда позиция открыта. То есть, здесь как в meta 3, 3, 5 нельзя заранее выставить, и потом они автоматически, нельзя, автоматически появятся. Нет, здесь это нужно делать после того, как заявка сработала, открылась. Самый простой, на самом деле, способ это использовать робота-помощника который автоматически это выставляет и избавит вас от этой рутины, будет это делать быстро и будет это делать безошибочно. То есть если вы торгуете Chase Quick, рекомендую, если вы используете стопы или профиты, ну, во-первых, стоп можно, нужно использовать в виде стоп заявки, а take profit лучше использовать в виде лимитированной заявки, чтобы избежать проскальзывания. Для Скальпера стоп заявка должна быть, а профит заявка должна быть лимитированная. То есть если я вот здесь вот где-то покупаю на каком-то уровне, Допустим, у меня э, сработает заявка. Ну, очень неликвидный здесь этот инструмент. Давайте фьючерс на индекс РТС откроем. Через якорь. Выставляю заявку. Вот эти сообщения, их можно тоже отключить. Это нужно вам все через система, настройки, основные настройки. И Здесь нужно вот все э, торговли. Вот здесь вот э, посмотреть, где нужны вот эти э, все, все вс, э, всплывающие. Сообщение. Вот здесь сообщения отдельно есть. Их нужно поотключать. Все, заявка исполнилась. Ставим заявку на закрытие позиции. Все, в один клик. Если позиция открыта, вот теперь мы можем делать F6 и выставлять на, например, стоп-заявку. Но я рекомендую в квике, достаточно это долго происходит. В meta 3 вот в этом плане это удобнее. Если вы торгуете, занимаетесь действительно скальпингом, я рекомендую вам Сидите перед монитором, делайте все вручную. Это а, и при помощи лимитированных заявок. Стоп, если у вас получается ставить и удержать его в голове, поставьте просто здесь вот уровень, поставьте уровень стопа, и как только цена туда дойдет, прокрутитесь по рынку. Вот такой вариант тоже возможен. Не удается вам действовать как робот, не удается вам выдерживать дисциплину, вот тогда лучше использовать робот для автоматического вставления стопов, и профитов он тогда это будет делать за вас автоматически при входе в позицию позицию закрываем все у нас позиции нет вот самые основные основные таблицы которые вам потребуются вы уже можете открыть несколько графиков настроить несколько стаканов ну столько инструментов с которыми будете работать тут дополнительно есть там меню расширение это уже там для вывода денег, например, на свои счета. Это уже лучше уточнять у конкретного брокера. Эти все меню могут немножко отличаться. Как выводить деньги, это можно и через личный кабинет делать у брокера. Это уже лучше у него уточнять. Самые основные настройки мы сделали, и этого на первом этапе будет достаточно. Спасибо за внимание.